друзья всем привет я сделаю это видео коротким но с вставкой вырезкой сегодняшнего стрима на канале маляриуса а по поводу сбора средств на восстановление инструмента после пожара еще раз скажу всем огромное спасибо за помощь за то что поддержали меня в этой ситуации огромное спасибо вованчику маляриус за то что он вызвался помочь собрать средства по России, потому что россиянам было, в принципе, почти невозможно переводить деньги на украинские счета. Спасибо всем огромное за помощь. Полный стрим видео вы сможете посмотреть по ссылке на канале Маляриуса. Я же сделаю только такие чуть-чуть вырезки из того стрима, чтобы вы могли хотя бы просто посмотреть, о чем мы говорим. Привет, дядьки. Короче, у нас такая вот новость интересная. Да, все равно вз... В, этом. в повторе все равно посмотрите Поэтому, кто сейчас только подключится По сути, тут не стрим важен А нам рассказать о том, что получилось И, за скажем так, закрыть этот вопрос Потому что уже времени прошло довольно-таки много По поводу сбора средств на восстановление инструментов Привет всем, кто первый Спасибо всем огромное Спасибо, Вованчик, тебе за то, что ты подключился И помог именно по российской территории собрать да, Потому что у меня дома все проще с россиянами ну, была реально огромная проблема, потому что не работают банковские системы все эти Было сложно просто переправлять. Спасибо огромное, кто активизировался с Россией Все, в принципе, деньги... Кстати, у вас сколько там? Хуя. Все деньги я пущу сейчас в зависимости от того, где я буду находиться Если я буду находиться в Германии, то я просто куплю себе оборудование, на все бабки куплю оборудование если я буду находиться в Киеве, потому что это еще под вопросом, то все-все-все деньги пойдут в строительство. Потому что если я буду оставаться в Киеве, я буду заново строиться. Вообще с голова нуля. Как-то так. В Киеве. В Киеве, да. Но это все будет известно, я думаю, к февралю месяцу уж точно будет известно. А пока что то, что там у меня еще выходят видосы из Германии, это вы смотрите старые видео. У меня уже почти месяц в Германии нет. Вот такие дела. Огромное спасибо Тимуру, компания Настевато. Он, он в принципе, ну все-таки компания, да, он скинул первые деньги, я получил в размере в евро, мы просто перевели в евро, я получал 1700 евро на эти деньги, купленные инструменты, которые у меня сейчас пока что находятся в Германии, то есть я их с собой не забирал. То есть те деньги, которые первыми Тимур отправил, я сразу купил машинки, я купил катеры, я купил мойки и ватовские, там, грунтовочный пистолет, это все ушло туда. Как-то так. Ты раздолбай, тебя написали. Я раздолбай, мне не видно комментарий. Раздолбай, раздолбай, привет. Что случилось, что случилось, что собрались, дядьки, ну... У Вованчика случилась беда. С моей стороны я помогал собрать по российской э, территории а, деньги финансово аудитории, да. Кто остался, как сказать, не прошел мимо да, не Вовчика мимо, беды, когда действительно она не, да. некорректная. То есть, как сказать, пожар, он хуже, чем воровство. Мы не прошли мимо, помогли Ваванчику. Сейчас ваванчик озвучит, сколько мы набрали финансовых средств. Я не помню, ты мне там что-то скидывал. Но... Я думаю, что ты сейчас пересчитаешь. Вот то, что мы собрали в этом конверте. Молончик, ты вот прилюдно, прям с камерой не уноси. Пересчитай. Так, тут написано 1975 и 10 тысяч рублей. 1975 рублей собрали. Только зеленых американцев. Я Вот они, они где-то 10 Ну 10 10 10 19... 10 10 четыре, это все пока что откладывается где-то на полтора месяца, потому что я не знаю, куда еще точно, точнее, в какой стране эти деньги пойдут на восстановление, скажем так, утраченного. Как я сказал, это либо в Германии просто будет куплен новый инструмент, то есть то, что потерялось, сгорелось, либо в Украине будут строится помещение Ну само собой для украины то есть для германии этих денег для того чтобы купить инструмент в принципе достаточно для украины я попродаю там что у меня есть и будем строиться хотя есть в принципе ребята которые мне предлагают говорить давай мы там вместе вдвинемся в это дело но начинать что-либо с кем-либо брать деньги в долг как-то неохота лучше попродавать что осталось и это будет я думаю чуть чуть правильно. Там Сколько вообще суммы получилось? 140. 140 144 тысячи рублей. Это не чеки? Или это, чеки? А ну, это чеки на замену валюты. Угу. А ну, вариант, ты тушь. знаешь, что, что откуда? Ну, 116. 420. 10 э, тысяч наличка и 16... И оттуда уходили 16. На это. И плюс э, недавно перечисляли 500 рублей, это я доложу сейчас. Да, по поводу давайте этот вопрос как-то закроем. То есть мы видео оставим, а из видео надо просто удалить реквизиты, да? Да, видео будет... Э, ну да, останется, как остается, да, как видео. История, как, да. как память. А, а сами реквизиты надо закрывать, потому что, ну, в принципе... Как бы вопрос уже надо закрыть, как-то с этим смириться, успокоиться. И чтобы не было каких-то случайных перечислений, ну, там, кто-то только-только посмотрел, потому что я смотрю, да, видео, видео, хоть и старое уже, там, видео недавно прошло, перечисляли да, да а там, иногда да. там что-то залетает, там, 50-100 рублей, и, то есть кто-то только это увидел, случайно увидел и так далее. То есть видео останутся, но реквизиты закроются. Вот, потому что у Ваванчика карта жены волнуется, да, это не его личная карта, поэтому... Чтобы все это дело Так что, дядьки, я да, не знаю. Спасибо все... всем огромное. Спасибо тебе, Ован. Пожалуйста. чё я смог? Я смог, что смогли. Собрали. Валюта мани. Зеленые мани все новые. Ровные. Даже посклеены, что их посчитать. склеены они, да, с упаковки были. вот Такие дела. Вот такие дела. Вот такая вот новость. Ну, новость, не новость, но... Да. Нет, ну, главное, ситуация, перед, ситуация, перед ситуация, вами, ну, да, да мно, мы... многие люди не прошли мимо, просто там была распечатка со Сбербанка на 4-5 листах. Да, к сожалению, есть... невозможно, я думал о том, чтобы сделать э, такой, знаете, как титры, кто там, что и как, но невозможно из банка достать полную информацию, потому что большая часть карт просто скрыта, то есть видно поступление, видно сколько, но не видно от кого, даже не видно с какого региона, поэтому... Сделать такой кто, что, сколько, ну, к сожалению, не получится. Спасибо, дядьки, спасибо. Вот, ладно, спасибо всем огромное. да Мы с Вованчиком до следующего года попрощаемся. До следующего? Ну, по-любому до следующего. Ну, смотри, я дальше ты Москвы не поеду. Нет, если я поеду, то я бы с семьей съездил в Польшу, вот туда, в отель. Да, вот это прикольно. Я бы съездил. А я там от Польши до тебя недалеко. там недалеко. Блядь. Ну, тогда ты по-любому поедешь работать туда, если я поеду в Польшу. Короче, угу. непонятно. Короче, все, все под вопросами. Посмотрим. Новый год будут новые вопросы, новые приколюхи. Ну, Но мы тебя еще завтра увидим, что. Я-то, я-то, я, я не знаю. Я-то уже, наверное, пропаду. А у меня там еще есть работа. Может быть, до Нового года красим будем. Главное, главное чтобы чтоб трафика хватало. А у меня там в деревне интернета нет. Я же в деревне живу. Деревенский парень. Деревенский. Погонишко. Женя, до встречи, парни. все да, Все. Вам всем пока. Ну, Вованчик, мы с тобой Все, еще 5 мы, минут посидим. Мы сделали да. огромное дело да. с вами. Спасибо, Все, что... Спасибо. Да, и, вы, и вы нас, сказать, можно сказать, вы свели нас с Вованом, чтобы мы... И Вован да. мне помог посетить учебный центр. Короче, ну, всем всем полезно, да. всем хорошо. Да, всем с наступающим. Кстати, да, всех уже уже 25-е закончено. Блядь, вот это да. Время. Вот. Так Не что я. ладно, всем, всем пока. Всем покеду, пока, все, давайте, дядьки, mm -hmm. на связи.